Мы с вами играем за Тайбера, за Тайбера Септима, он же Хьялти, он же Исмир, он же Талас, он же Гога, он же Жора. Вообще, Данмеры верили в Даэдро после Вальмсиви, а после того, как Нериварин убил э, Дага Тура, Альмалексию, которую убила сила. Вивик исчез и Данмиры снова... А -а -а -а, сколько я только что спойлеров прочитал, черт. И... Ну ладно, э -э я просто еще не, не, не доиграл, Моровин. Если там все это происходит, то блин. Короче, Лорхан, как, я так понял, что Лорхан стал козлом, от, своеобразным козлом отпущения, эм, которого убили в жертву за то, что Нирн был создан. Типа, они увидели, ох, что же мы натворили. Что мы создали? Вот, э, они так вот сказали и решили, тогда мы убьем Лорхана за это, потому что он такой-сякой. А, вот, они убили Лорхана, вырвали его сердце. Ауриэль а, взял его сердце, прицепил к луку и как стрельнет. Вот куда-то туда, в ту сторону. Оно летело, летело, летело, летело, летело, летело, летело, летело, и приземлилось прямо вот сюда. Те, кто просил рассказать про лор, вот я рассказываю. Красная гора — это сердце Лорхана. Хродгар — это глотка. Глотка Лорхана. Вот такие подробности я слышу впервые. Я вот живу жизнью. А кто-то умер смертью. Да. No. No. Да, есть такая теория. Только теория, я прошу заметить, что... Um, чемпион Сиродила стал Шагаратом. Но как, как смертный, даже избранный чемпион Сиродила может стать Даэдра? Потому что его оставил заведовать этим планом бывший Шагарат. А сам он куда делся? Типа, о, пойду на пенсию, я уже стар стал, мне уже 4000 лет, пора уже на покой пойти. Ну как-то, не знаю. Поэтому в Тес есть, есть только один бог, тот Говард и его апостолы, программисты. Так может, мир э, ⁇ это заповедник угасшей империи, который собирает представители каждой разумной расы. <гас> а возможно, Аэдра и Доэдра это и есть инопланетяне. Пора покончить с этой глупой игрой. Самбади-бади, прячу свой Огном Инфиниум. Я, кстати, нашел Огнум Инфиниум, uh, только сегодня я его нашел в Скайриме. Авазка 2, Огнум Инфиниум превращает тебя в имбу. Я сомневаюсь, что тут ее можно найти, хотя, если связаться с Хермиусом Мором, тут его можно получить от Хермиуса. Хермеус, Хермеус, Хермеус, Хермеус. Хм. Интересно, а можно ли как-нибудь связаться с Хермеус Мором, если ты исповедуешь эту религию? Слушайте, а давайте это прямо сейчас проверим. Давайте это прямо сейчас проверим. Хермеус это тот э, глаздастик с щупальцами, да? Этническая принадлежность. Э, пускай это будет Двемер. Вот, кстати, как выглядят Двемеры. Копай, Двемер, в потустороннее. А, вот Деэдр. Хермеус Мора. Так, Смотрите. Вот мы играем за две миры. О, вот, есть у меня взаимодействовать с Хермиусом Мора. Я могу. Вот он, как выглядит. Вот он, как выглядит в этом моде. Прекрасно. Хермиус Мора of Apocryphe. Прекрасен. Он просто шикарен. Попросить дары. Можно претендовать на Огмо Инфенюм? У нас должна быть долгая или вечная жизнь. 4000 тысячи благосклонностей. Пока что у нас 7 благосклонностей. Из-за того, что мы открыто поклоняемся Хермиус Мора. То есть нужно очень много-много-много денег. То есть очень много, очень долго поклоняться Хермиус Море, чтобы он потом дал нам э, своим, свой могущественный артефакт. Later. Все, 80 тысяч готово. 8 теперь есть. Давайте... Претендовать на Огма-Инфиниум. Э, получить Огма-Инфиниум. Том, содержащий могущественные знания, которые могут увеличить возможность его обладателя. С сделать это. И мы получили новый артефакт Огма-Инфиниум. Смотрите-ка, смотрите-ка, смотрите-ка. Вау, вау, смотрите внимательно, смотрите внимательно. Это великая и таинственная книга знаний, написанная магом-мудрецом Ксарксесом наполненная знаниями, которые он получил от Хермиуса Моры. Все, кто прочтет Огма Инфиниум, наполняет энергией артефакта. Автор книги-волшебник Ксарксес был известен как первый нестареющий. Так, изначально обладатель Хермиус Мора. Ну Да. У вас есть Огма-Инфиниум, мощный доидрический артефакт, связанный с Хермиусом Морой. Мифы, что, огр... что окружающий артефакт утверждает, что если вы управляете энергиями гримуара, или вернее позволяете им управлять вами, то вы можете получить практически богоподобные силы. <гас> Вау! Огма-Инфиниум... Лежит перед вами, кажется, что она пульсирует вихрями и струями магической энергии. До сих пор вы читали только небольшие отрывки, предоставляющие вам лишь ограниченную часть силы Огмы. Но у вас есть выбор, поглотить полностью знания и силу Огмы. это уничтожить артефакт, но, но даст вам силу близкую к божественной. Так, я раскрою все тайны и стану богом в своем собственном праве. Черные щупальца, словно пряди холодной энергии, появляются из книги, пробиваясь к вашему разуму, или... Мне следует сдерживать себя. Огма-Инфиниум слишком драгоценная вещь. Мы здесь шли не для того, чтобы нажимать вот этот вариант. Давай, станем богом в своем собственном праве. Ну надо же! Страница Огма-Инфиниум переворачивается передо мной. Я могу выбрать путь, который позволит мне преодолеть любое препятствие. Подняться на любую высоту и достигать любых высот. Так, путь коварства. Три дипломатии всего лишь. Три военного навыка. Три управления всего лишь 3. Я думал, на 5. Легендарным магом, конечно, можем стать. Что дает нам миллиард образованности. Ладно, если, раз уж мы маг, то давайте дальше будем магом. Образование будет утрачено. В смысле, образование будет утрачено. То есть мы, как бы, прокачаем свое образование. Все, мы легендарный маг. Замечательно. И что? Давайте попробуем самого Хермиуса Мору. Заключитесь в тюрьму. 35 тысяч. 0, 0, 0. Три. Хо! Он у нас в тюрьме. Замечательно. И что мы... Можем ли мы принести Хермиуса Море... Хермиуса Мора <laughs> в жертву Хермиуса Море? Нет, не можем. Что мы с ним можем сделать теперь? Он, кстати, у нас не в тюрьме. Мы с ним ничего не можем сделать. Он просто у нас в тюрьме. <laughs> так. Хермиус Мора. Узник человека известного как Хермиус Мора... Чего? Давайте убьем Хермиуса Муру. Давайте. <laughs> Давайте. Так, kill. Uh, kill. 35 3. Так, все, мы убили uh, Хермиуса Мору. Uh, uh, у меня игра вылетела. <laughs>